привет ребята добро пожаловать на канал в режиме реального времени прямо сейчас я уже буду торговать нашел вроде хорошую ситуацию это уже 42 выпуск когда я инвестирую каждый день ровно по 25 долларов в криптовалюту здесь стоял у нас крупный объем он был на отметке 19 с половиной центов получается здесь я набираю позицию уже в шорт почему потому что я вижу то что у нас уже все уровни пробиты и по дуге коины мы можем лететь намного намного ниже здесь была крупная заявка от этой заявки можно было сначала отрабатывать как я уже говорил в лонг но если это заявку разбирают уже можно рассматривать сделки в шорт в целом сейчас у нас по крипторынку все летит поэтому тот же доги coin полетит вслед за биткоином и все у нас должно полететь Поэтому в эту позицию я буду потихоньку добавляться, хотя я уже зашел на максимальный объем. Я на фьючерсах оставил себе всего лишь 200 долларов. В этой сделке планирую словить хорошее такое движение вниз. Теперь давайте параллельно, пока сделочка у меня будет открыта, сразу выставлю стоп примерно на 1% в этой ситуации. Теперь давайте быстренько расскажу по монете, в которую сегодня буду инвестировать. Выбирал между монетой BitDAO и между монетой Anthology. Я уже как-то рассматривал Anthology, возможно ее купим немножко попозже. В целом здесь у нас сейчас такая фаза накопления и можно ожидать какого-то роста если смотреть относительно битка монета вообще валяется грубо говоря на дне плюс у нас здесь ограниченное количество монет в целом смотрится нормально и 88 процентов монет у нас уже по сути в циркуляции поэтому можно было бы я думаю ожидать какого-то там хорошего движения вверх смотрите тем временем пока у нас по доги коина идет откат заявку разобрали но какого-то движения вниз у нас не пошло возможно сейчас немножко откорректируемся и Полетим вниз. Как обычно, все бывает. У нас стоят стопы, к примеру, вот на этом месте, после у нас стоят стопы за этим минимумом. И обычно у нас идет провал, выбивают стопы, после у нас идет повторное выбивание стопов, и после могут опять еще нырнуть намного пониже. В этой ситуации, походу все-таки получится минус. Да, Там на разъедание заявки зайти. Сначала хотел под заявки, но после уже на разъедание. Давайте сначала по монете это, а потом уже продолжим торговлю, чтобы уже мне тут не перебиваться. Биддау это такой, как бы, вроде в небиржевой токер байбита. Если по Смотреть на Twitter они написали то, что с гордостью поддерживают этот проект. Если смотреть по ICO, которая проводилась, то там цены были в районе 2 долларов и 1 доллара 20 центов. В целом, как бы сейчас цена находится на таких же отметках. Всего в обращении у нас два процента монет. Если смотреть на эту экономику, то это именно тот объем монет, который выдавался у нас на приселе. Остальные монеты большинство залочены у нас вроде как у байбита. Посмотрим, ребята, что из этого всего будет. Поэтому я считаю, по этой монете можно получить хороший рост такой, как у BNB, но во всяком случае мы пока, грубо говоря, валяемся на дне. Поэтому прямо сейчас возьму на 25 долларов по рынку, ввожу на 25 долларов и добавляю ее в свой портфель. Подтверждаю ордер, ввел пароль и нажимаю кнопку отправить. Отлично, теперь у меня есть уже на балансе токены Bybit. Я копирую количество монет, перехожу на CoinMarketCap и добавляю... Здесь эту транзакцию Добавили транзакцию, всего, ребята, я заинвестировал за 42 дня уже 1050 долларов Получается в убытке пока примерно на 240 баксов ну ни хрена себе, короче, портфель просел Но это инвестирование, тут нужно быть ко всему готовым Особенно если это криптовалюта, если там по рынку акций там, понятно, еще более-менее как-то все неплохо выглядит То здесь все может быть вообще непредсказуемо В целом сейчас рынок летит, да, по монете мы с вами выбрали По фону, я уже сказал, это такая децентрализированная автономная организация организация которая поддерживается большинством так скажем хороших личностей большинством хороших фондов и как бы подвязано здесь как-то байбит поэтому посмотрим что из этого всего получится пускай эта монетка будет у нас в портфеле ни в коем случае не финансовый совет вы всегда должны понимать что мало ли эту монету вообще укатает в но там до 20 центов вы должны быть готовы к любому исходу я вот тоже вам признаюсь покупал монету Slim по 5 с чем залетел грубо говоря так себе но потом я перешел в другую монету, и на другой монете уже все отбил тебя убытки, просто как-то тоже залетел на эйфории в этот монету Slim, хорошо то, что я ее скинул еще по более приятным ценам, ну тоже бывают, знаете, такие косяки. Ладно, по Ontology возьмем, добавим завтра ее портфель, также смотрится неплохо как по такому графику к доллару, так и вообще к битку, плюс получается почти уже дефляционный такой актив. Ладно, ребят, теперь давайте вам немножко расскажу, как вообще можно работать от объемов, потому что многие у нее задавали эти вопросы, хотя вроде как все просто крупный объем мы можно вот в скринере сискальплайф можно там еще в телеграм каналах есть и различные группы там где пишется эти объемы и в общем если мы с вами смотрим вот возьмем к примеру монету icp есть у нас вот крупный объем вот давайте прямо сейчас в режиме реального времени я копирую тикер перехожу уже в стакан можно от объемов работать вообще на спотовом стакане. Так у вас, конечно, и риски будут меньше, но и зарабатывать вы будете, конечно, в разы меньше. Если мы посмотрим по SCP, вот у нас есть тот крупный объем, даже вот здесь он крупный, но во всяком случае это не такой крупный, на который стоит обращать внимание. Вот как по Dogecoin, там было да, 2,5 миллиона монет, в целом было неплохо. Теперь давайте посмотрим какие-либо другие монеты. Как по мне смотрится интересно монета TETA, давайте ее скопируем тикер, перейдем теперь в Ciscal и добавим здесь эту криптовалюту. Сейчас попробуем по ней торгануть. По Dogecoin я получил убыток на 20 долларов. Вот видите, 61 тысяча монет. Поэтому сейчас тут будем потихоньку набирать позицию по монете -то это. Почему вообще э, захожу? Потому что, ребят, в целом сейчас у нас э, крипторынок падает и хорошо, когда такая вот заявка, она тупо, грубо говоря, по тренду. Тут уже можно закинуть стоп. Как раз стоит и на фьючах, и на споте у нас крупные лимитные заявки. Поэтому от этих заявок можно уже отпрыгивать. И, конечно, мне хотелось тут реально добавиться по объему. Поэтому я сейчас возьму можно с немного сюда денег закину, хотя бы долларов, я не знаю, давайте долларов 100, ситуация вроде неплохая Конечно, я вам уже не советую так делать, если у вас там что-то идет не в вашу сторону Но пока все идет как бы в мою, это в пределах разумного Просто я хочу в эту ситуацию немного побольше зайти ну, в режиме реального времени И пока эту заявку у нас не будут разбирать, так, я потихоньку добавляюсь в эту позицию Хотелось бы вытянуть, я не знаю, ну процентов хотя бы, процента 3 с этой ситуацией Тут, конечно я понимаю риски уже чуть повыше да но это вы тоже должны понимать 75 тысяч монет добавим также здесь эту монету чтобы уже все так красиво смотреть в целом то рынок у нас падает и вот в этом вот месте у нас крупная заявка идет на продажу здесь я уже зашел максимальным объемом который возможен но осталось только ждать поэтому будем ждать что будет вообще с этим объемом, как он у нас будет работать если сейчас мы от этой заявки будем отталкиваться вероятнее всего будем отталкиваться и дальше как-то, вот я не знаю, проливаться на понижение потому что мы даже не сделали вот такой вот, как я вам уже рассказывал есть у нас стопы обычно за минимумами и обычно эти стопы у нас любят выбивать то есть мы сходили вниз, потом дарнули еще ниже и потом, знаете, вот так вот идет каскадное выбивание стопов посмотрим, что будет вообще по этой ситуации пока все выглядит неплохо, но опять же это рынок может быть всякое. Сейчас, если эту заявку, допустим, разбирают, да, как это обычно бывает, э, стоит 64 тысячи, потом становится 50, 40, 30, и, знаете, постепенно видно, как эта заявка уменьшается. Поэтому в этой ситуации можно там уже переворачиваться. Мне нравится мне торговать в последнее время, потому что все монеты тупо вот за битком повторяют, и нереально просто нормально посидеть. Ты вроде бы и находишь хорошую ситуацию, но только биточек полетел, и все, вместе за ним вообще полетело все, также здесь смотрится вроде неплохо по тренду, это уже такая дополнительная вероятность по краткосрочному по крайней мере тренду, еще желательно тут посмотреть хотя бы уровни, не знаю часовые, есть там на часовике есть хороший уровень а здесь есть фитиль как раз таки, да? если еще где-то там, нет, там нет вот смотрите, есть фитиль, поэтому вполне логично, что люди, даже многие могли, знаете, выбрасывать стопы не только за этот минимум, но и за этот фитиль, поэтому тут возможно будет какое-то хорошее скопление стопов, я думаю, можно импульс вот дать до 4,5 а 4,5, сейчас мы с вами считаем сколько это получится, 4,5 ой, это очень много, это как бы на самом деле много, поэтому тут потенциал в этой сделке, я думаю, прям огромнейший, это... Ну, примерно 5% можно ожидать. Это если сейчас эту заявку не разберут, и если биточку нам пойдет на руку. Поэтому тут сейчас... Я не знаю даже если смысл мне дальше комментировать что-то сидеть а так ребята торговать по стакану по сути ничего сложного в этом и нету находите вот такие вот крупные объемы то ли вы работаете от этих объемов на отскок но опять же не стоит там какого-то хорошего движения ожидать либо торгуете уже на разъедание этих объемов это хорошо когда цена подходит к какому-то там уровню вот если возьмем ситуацию к примеру вот у нас двигался график да и здесь у нас стоит какой-то крупный объем вот здесь вот эта заявка цена подходит в очередной раз она вот так максимально поджимается понятно то что это этот объем вероятнее всего будут разбирать если у нас до этого было плюс там хорошее восходящее движение только начинает разбирать этот объем вы начинаете там добавляться позицию все ловите вот движение там 3-4 процента тот самый пробой это хорошая ситуации. либо как я уже сказал цена вот только там второй раз к примеру подходит вот к этому объему здесь вы можете рассматривать сделку на шорт но опять же Внутри какого-то ценового диапазона Это если в случае у нас там Цена вот после восходящего движения Зажимается в эту коробку, в эту проторговку И в этой проторговке, да, можно снимать Снизу там лонг и сверху Шот, но это такие вот краткосрочные сделки Здесь ситуация выглядит очень хорошо Я вам признаюсь, потому что можно словить Вот прям движение и смотреть по прошлым ситуациям Вот движение на 4% Понятно, буду фиксироваться частично, да Но это в режиме реального времени Поэтому немного сложновато тоже сидеть И свои мысли правильно как-то на и в то же время как-то найти хорошую ситуацию. Кстати, ребят, на графике мы с вами нашли примерно возможное падение до 4,5. Если мы посмотрим на стакан, вот смотрите: в стакане Спыта есть крупный объем на 4,5, как раз таки на покупку. Поэтому это самое лучшее, конечно, было бы вместо. Чтобы уже фиксировать свою сделку Поэтому тут уже можно было бы закрываться Но это опять же, если сейчас пойдет вот хороший Такой вот пробой, сейчас, ребята, также Выставлю сетку, по которой хотелось бы уже Зафиксироваться, если мы посмотрим на стакан Спота, это 4.7 У нас уже здесь есть крупный объем, поэтому До 4.7 уже желательно нам Было бы закрыть уже всю позицию Поэтому здесь я уже выставляю тейк профит На 4.710 Даже можно, а здесь вот параллельно В диапазоне уже можно разбросить заявки По 10% от общего входа, поэтому здесь берем и вот так вот постепенно эти заявочки разбрасываем. Вот прямо сейчас была бы, наверное, лучшая точка для входа. Вот когда мы только-только подходим к этой заявке, вот это, наверное, идеально. Просто точка, когда вы открываетесь вот в этих вот местах и у вас просто стоп составляет там буквально 0102 и на этом вот движении вы уже берете сделку 1 к 10. А я вот видите открывался немножко заранее, поспешил. Но я думаю, вы суть поняли, то что вот она, столько цена упирается в эту заявку, выше она сходить пока не может, поэтому вот это идеальные точки, чтобы вот прям открывать позицию, вот набираете, набираете, стопик у вас совсем-совсем вот маленький, и потом вот я уже говорю, вот здесь у вас уже была бы сделка 1 к 5 1 к 10, и можно было бы заходить, хотя давайте вот, что я тут, наверное, мелочусь, у нас пока цена подходит, Закину еще 200, конечно, я уже начинаю, может быть, делать какие-то нехорошие вещи, да, не совсем, так скажем, на публику полезные. Но тут, понимаете, я не могу упустить такую ситуацию, как бы при записи видоса. Так, а я не могу докинуть, да, или смог докинуть? Вроде бы смог докинуть. Просто тут потенциально можно вытянуть неплохую прибыль, я вам скажу. Плюс по битку, у сейчас не все так радужно смотрится. То есть, смотримся, мы как бы сейчас пробой вот этой вот краткосрочные наклонки поэтому я думаю мы тоже тут можем нырнуть вот один раз нырнули, можем второй раз нырнуть чтобы выбить эти стопы и плюс там еще такая красивая цифра в 40 тысяч долларов все возможно, поэтому и тут не знаю ребят, наверное стоит добавиться еще я думаю немножко может это уже будут глупости, но давайте еще возьмем долларов 200, все равно тут стопик будет прям короткий максимально поэтому я думаю можно спокойно брать и добавляться так, тут добавляемся прям по рынку немного переносим так скажем нашу позицию все неплохо, еще докидываемся, там вот движение, это уже сделка получится 1 к 3 к 4 примерно, вот если бы я сразу не спешила, ориентировался все-таки на этот объем, было бы намного конечно приятнее, по марже зашел на 500, а это 1%, это уже примерно 110 долларов плюса. Было бы, конечно, очень круто, если бы я вам показал, вот это все так просто работает, нашел заявку, от нее отработал. Нет, заявки его точно так же разбираются, как в этот момент. Заявку просто разобрали, здесь нам подкидывали опять же в моменте как-то эту заявку, поэтому в этой ситуации вот мы потеряли еще дополнительно немножко денег, примерно около 60 долларов. Сейчас попробуем найти следующую ситуацию, вот так вот в режиме реального времени нам уже, видите, по рынку вот прямо сейчас подкидывает, поэтому я думаю, тут даже есть такая вот неплохая возможность, вот трейдер это такой человек, который должен... В моменте переобуваться вот сейчас я вижу то что подкидывает эту заявку относительно недавно поэтому тут заходим максимальным объемом который только возможен и сразу вот за эту вот заявочку я возьму себе закину стоп лосс главное торговать со стопами потому что в этой теме если ты стоп не поставил можно хорошенько так получить да так тут я уже захожу максимальным объемом если вы торгуете на споте то конечно это безопасней я бы может снимал и на споте видосы но но ну, если я торгую таким образом, то как я, ребят, могу снимать видосы на споте? Мне это будет просто неинтересно даже так торговать. Так, здесь вроде зашел как на максимально возможный объем. Опять же, заявку, смотрите, убрали. И походу сейчас меня опять же заберет. Видно такая ситуация, когда заявки убирают. Вроде сразу с вами ждали какого-то движения вниз, да? Здесь есть у нас краткосрочный такой вот небольшой даже, я бы сказал, уровень на этот уровень тоже стоит опираться все таки подкидывает ее, ее сейчас походу по рынку ребят закинут, а если по рынку закинут это можно будет увидеть ну, я думаю не особо большое, но хотя бы на 1% вот такой вот примерно что то я думаю можно будет увидеть, потому что часто по рынку тут еще есть одна заявка, если сейчас и эта заявка и это у нас обе обработаются это даст неплохой импульс, я думаю, примерно около 1% как то попадал на разбор, точнее, когда вкидывают эти заявки по рынку этот чел видимо собирается кинуть по рынку Потому что он часто ее то убирает, то подставляет. Это же обычные люди, которые вот точно так же, как и я, выставляют свои заявки. Только если у меня объем половиной тысячи, к примеру, здесь объем вот там 50 тысяч. Но это опять же разница между спотом и фьючами. Это тоже надо понимать. Короче, тут пока у нас получается так себе сделка. да? Посмотрим сейчас по ситуации и все. О, видимо, вкинул по рынку. Потому что как-то странно себя график начал вести. Сразу таким каким-то импульсом пошел. В это время надо глянуть биточек, биточек также у нас упирается в этот уровень пробой пока не пошел но есть у нас ближайший уровень это в районе сколько тут? 41 800, 41 900 возможно к которому мы можем сходить так скажем, отретестить и уже только потом пойти вниз. Ну, я же говорю, трейдер это тот человек, который быстро должен переобуваться. И не надо упираться в свой анализ. Потому что иногда можно долго упираться и после этого долго жалеть то, что ты там свой анализ сильно поверил. А когда ты умеешь быстро, так скажем, видоизмениться, переобуться, тогда это все замечательно. Тут у нас 5 подкидывают эту заявку все таки ее по рынку еще не кидали, тут желательно на кластера смотреть, но опять же мне сейчас не особо это удобно делать ну будем смотреть, до да, сколька тут можно выжить, тут опять же есть у нас уровень, точно такая же ситуация как по биточку, то есть к этой зоне на ретест можно было бы ожидать вполне логично и потом уже надо смотреть опять же по ситуации, возможно мы сейчас так дернемся то ли проторгуемся, выйдем выше, да, то ли можем дернуться, удариться в этот и пойти дальше вот так вот сползать то есть выбивать уже следующие стопы, а тут на самом деле в пробой потом заходить довольно таки будет неплохо Вот просто посмотрите, цена только поднимается вверх ее все подкидывают и подкидывают таким образом как-то, знаете, удерживают цену не дают ей просто обвалиться. поэтому тут ситуация точно такая можно уже даже стоп перенести вот в это место решил ребят сразу выставить тейки, где уже можно было бы фиксироваться сейчас мы с вами найдем эту точку ну вот примерно 4.80 это там было бы идеальное, наверное, такое место закрыться потому что там все равно у нас будет какая-то остановка на этом уровне, это понятно там был уровень поддержки такой хороший, я думаю, на этот уровень у нас цена по-любому как-то отреагирует, поэтому тут уже можно было бы закрыть эту позицию. Тут, ребят уже подходит цена вот прям вообще к моей заявке, поэтому тут принял решение вот так хотя бы частью закрываться, подкидывать, так скажем, ликвидности стакан. Мало ли, оно тут буквально пару сантиметров не дойдет, точнее пару миллиметров, поэтому вот прям сейчас вот так вот по рынку скину чуть-чуть постепенно для этого и нужно делать свою сетку раскидывать по 10 процентов как я показывал потому что иногда цена вот точно до ваших тейков там дойти не может да. хотя тут вон, видите спот вообще ну вот все закрыто можно было бы конечно в этой ситуации еще перенести стоп к примеру вот в это вот место да сегодня получается заработал даже не знаю сколько там к балансу это надо уже будет потом посмотреть вот видите у нас еще немножко повыше идет можно было бы, как я говорю, словить, но откуда я знаю, будет ли то движение Первое, что я вижу, это уровень, в котором мы сейчас можем упираться И он довольно-таки, знаете, сильный, потому что тут был хороший пробой Тут сейчас, возможно, уже будет сопротивление Всегда уровень поддержки становится уровень сопротивления И цена ходит от уровня к уровню Вот, ребята, надеюсь, вам видео это было полезным Наглядно прям показал, как заявки могут и разбирать, так они могут и отрабатывать Как их могут подкидывать по рынку и это не такая, знаете, простая практика, как там могут показывать. Нашел заявку, от заявки зашел, все, заявку в любой момент могут разобрать, рынок может полететь, поэтому вы всегда должны как бы смотреть по рынку. И вообще, ребята, я вам скажу то, что на фьючерсах торговать опасно. Торговать вот с таким вот балансом, если у вас перекрестная маржа, вы можете потом весь свой депозит потерять. Вот, могли бы еще заработать. Конечно, сейчас обидно то, что... Так рано вышел, да, вот пошли у нас хорошие покупки. Как я говорил, можно было, конечно, перетянуть, но я уже не пересиживал в этой сделке и забрал то, что мог забрать. Вот, ребят, большое вам всем спасибо за просмотр. Всегда думайте своей головой, ни в коем случае, там, я не знаю, не рискуйте на свои последние деньги. Всегда торгуйте на те деньги, которые вам не жалко потерять. Встречаем мы с вами на стриме, э, вот заработали 1000 долларов, поэтому я сегодня вот мог уже как-то, знаете, так более лайтово зайти. А то смотрят некоторые новички, возможно вы этого не понимаете, Эй, нужно всегда вот торговать на свободные деньги, потому что не дай бог, там что-то пойдет не, не так, вы потеряете, и потом будете там кого-то винить, хотя по сути все дело в вас, это не казино, то, что ты тут пришел, постарался там что-то выиграть по-быстрому, забрать, тут надо все-таки тоже думать, надо работать. И торговать я вам советую все-таки на спотовом счету. На спотовом счету это вот этот вот стакан у меня, когда вы увидите четко заявку, вы четко за заявочкой можете выставить свой э, стоп-лосс, тейки профиты там выставить а фьючерсы, оно может отличаться, и здесь, понятно, плечи намного выше риски. Немножко я, конечно, уже болтом в конец добавил, надеюсь, видео вам на самом деле было полезным. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи, переходите обязательно в телеграм-канал, потому что я там публикую полный список весь моих монет, полезную информацию по IPO, по ICO. Поэтому всем еще раз удачи, всем пока.